Всем привет! С вами Вадим. Мы продолжаем проходить сюжет в Imperion Galactic Survival. Всем приятного просмотра. Друзья, на данный момент у меня 81% зрителей без подписки. Попрошу вас подписаться. Это поможет развитию моего канала. Заранее благодарен. Вот я подлетел уже к орбитальной торговой станции Полярисов, По-моему она как-то немножко изменилась. При подлете меня сразу же пригласили в бар. Здесь потихоньку фризится у меня игра. Так, давайте. А еву я так и не одел. Интересно, она у меня хоть в кармане или же нет? Так, в любом случае можно будет здесь ее обечь. Так, значит, куда мне нужно идти? Так, да, Ева у меня в кармане. Вот я приобрел некоторое количество вооружения, которое я хочу продать. Так, вот у нас есть шкаф с амуницией. Оденем все же Еву пока mm -hmm. что. Так, по заданию нам нужен... Нам нужно пиво. Так, я люблю что-то там смотреть куда-то. Ладно, скорее всего, нам нужно в бар космических парней. Или как-то так. И давайте поговорим с барменом. Чем могу служить вам? Так, какие последние новости? Покажите мне, пожалуйста, ваши предложения. Так, ладно. Скорее всего, нам не сюда. М -м, осталось пянуть до самостояжения грузового судна. Почему это, я не пойму. Так. Get a beer. Получить пиво получается, я так понимаю. Давайте посмотрим, есть ли у него пиво. Так. Есть пиво, давайте купим. Итак, давай сядем и подождем. Давай. Здравствуйте, я топ-менеджер Илк. я связываюсь с вами через канал связи с клиентами торговой станции, потому что вы были выбраны для участия программы оценки продукта для нашего нового лучшей продажи низкосортного корневого пива. Что еще? Ах, извините за недоразумение. Вы получили наше уникальное предложение поучаствовать в оценке нашего продукта. Программа для тестирования лучшего продаж низкопробного корневого пива в Андромеде. Обещано, что каждая новая версия будет без ошибок и тщательно протестирована. Три из четырех участников нашей последней фокус-группы дегу... пережили дегустацию. Ваш друг посоветовал вам стать идеальным кандидатом для тестирования нашего нового продукта. Но я боюсь, нам нужно сообщить вам, что грузовое судно ТОП Дестиллери не прибыло вовремя. Учитывая все... Минные поля, пираты и патрулизироваться. Мы опасаемся худшего. Это может быть немного необычно, но может я попрошу вас о одолжении. Я могу об этом пожалеть. Как насчет этого? Если вы сможете решить нам, Если вы сможете решить это маленькое неудобство для нас, мы предоставим вам бесплатные.. корневое пиво во всех наших клубах в этой галактике. Вероятно, это просто миссия по доставке. Звучит выполнимо. Превосходно! Наша новая винокурня с низкой гравитацией находится на орбите нашей планеты. Ваша задача приобрести, приобрести несколько бутылок нашего нового юбилейного низкосортного корневого пива в нашем магазине Брюмастер и верните его просто как тот я вернусь в кратчайшие сроки отлично желаем безопасного полета самая простая работа ну, как бы не так Думаю, мы знаем, кто этот таинственный друг. Посмотрим, э, к чему это приведет. Так, значит, нам нужно искать э, топ-дестиллери. Вот она. И потихоньку будем туда направляться. Здесь, кстати, довольно много дронов. Почему-то патрулирует э, окрестности. Я пока сюда летел, одного уже успел даже... Э, повоевать с ним Давайте встретимся уже На главной На главном дистилляторе Подбираемся уже к винокурне Там э, За мной ввязался один из дронов Так что нам тут Говорят Зачем варят пиво на винокурне Звучит как то неправильно так, Это место я помню Помню как я тут воевал Так что давайте Чуть-чуть сядем Спрячем корабль ну, К примеру Куда-то вот сюда Потому что его могут Запросто разбить Отлично Так шлем одеть нужно. Так, и где же тот дрон, который за мной летел? Э, вроде бы его здесь даже нету. Это хорошо. Так, ничего здесь мы забрать не сможем. И где же вход? Скорее всего, вот вот он. Насколько я помню, здесь можно было лутать все сундуки, которые были На данный момент такую возможность уже убрали Даже жизни можно восстановить И где же значит наш пивовар? Скорее всего мне нужно подняться наверх, насколько я помню Так, а вот и пивовар. Добро пожаловать! Я брю мастер Ларк. У нас сейчас небольшие проблемы, так что у меня не хватает времени на посетителей. Меня послали э, вам помочь. Ах, Йилк отправил сообщение о том, что кто-то придет поработать транспортом, но. Но я несу серьезные новости. Как мне поставить это? Пираты совершили набег на нашу винокурню и украли секретный рецепт нашего нового корня — Аниверсели best-selling top пива. Нам удалось их выследить, но мы не вооружены для необходимых вооруженных действий. Мне очень жаль, что ваше путешествие могло быть бесполезным, но может вы поможете нам с этим маленьким неудобством? Вот и легкая работа. Отлично, я отправил позицию пиратской базы в ваш костюм. Без рецепта мы разоримся. Надеюсь, пиво стоит того. Так, насколько я помню, сейчас нам, скажем так, предложат обменять рецепт пива на брусок платины. Там именно брусок нужен, а не слиток. Да, был я, конечно, в баре, нужно было сразу купить этот брусок. Значит, я сейчас полечу на... Это солнце заходит. Значит, я сейчас полечу обратно на, на э, скажем так, эх, на, на орбитальную космическую станцию. Купим с вами брусок платины и уже будем лететь пиратом. Так, теперь нужно отметить... Так, отметьте, теперь нужно базу. Полярисы. Hidden Station. Так, а таким образом найдет его. Так, скорее всего, в любом случае придется лететь рядом с планетой, потому что она была где-то там. Вот подлетаем уже к орбитальной станции. Да, кораблик у меня слишком маленький, он очень легко крутится. Кстати, где-то там вон э, сзади за мной летел один из дронов. Давайте здесь и остановимся. Так, самое главное, что Еву я включил. Так, брусок платины. Брусок платины, по-моему, там у бармена можно было купить. Давайте сразу же это и узнаем. Так. Можно проверить в этого дядьки. Он как раз э, должен рудами торговать. Так. Алюминий. Бруска платины здесь нету. Ядро экстрактора. Так, кстати. Нужно будет вот этот весь хлам продать. Скорее всего этим мы скоро и займемся Так, здесь э, Еда всякая А ну Пистолет, вот брусок, платины есть Давайте купим Так, нам же ж, вроде бы один, только нужно Получается вниз нужно спуститься, там есть торговцы, которые можно продать вооружение. Так, нам вроде бы конференц-зал нужен. И он вроде бы в самом низу. Так, здесь медпункт. И вот конференц зал. Так, мужик на пирата похож. Так, ракетная установка, дробовик, лазерный пистолет, лазерная винтовка, пулемет. Да, из того, что я сюда принес, я ничего продать не смогу. Дробовик, К2, импульсная винтовка. У меня винтовка К2. Ее я продавать не стану. Ладно, уже у Полярисов на земле, точнее на планете, которой я живу, смогу продать. Ну, теперь летим э, к топ-дистиллеру. Мы открыли новую фракцию, которая называется Клан Пиратов. Дрон уже куда-то от меня улетел. Уже меня не преследует. Похоже, это пиратская база. Кто-то внутри должен знать, где мы можем найти рецепт. Или может захотеть передать его с использованием, использованием соответствующих аргументов. Помняя свой прошлый опыт. Аргументы им никак, скажем так, не помогли. Оп. Так, это площадка. Надеюсь, что да. Хм, дроны вроде бы нигде меня не преследуют. Так. Оружие я брать не буду. Давайте, знаете что, сразу же сохранимся. И, кстати, нужно будет купить что-нибудь покушать. У них здесь, в любом случае, есть бар, в котором можно найти какую-то еду. Так, босс пиратов находится вроде бы здесь. Эй, подонок, тебе что нужно? Это вроде бы купить патроны, рецепт и ничего. Ну, давайте спросим за рецепты. Хо, будь осторожен, чувак. Цените то, что вы узнали из нашего последнего переворота. Но лучше подбирайте следующие слова с умом. Так, давайте спросим за цену. Ха, конечно, вы впечатлены. Мы украли этот рецепт прямо на их глазах. Зашел... Показал наше оружие и они убежали. Ха-ха. Ну вот, единственное, что будем мы теперь делать с этим рецептом. Пираты не варят пиво, а пьют его. Верно, дружище? Ну, давайте спросим опять за рецепт. Все то же самое за цену спросим. Ха, я думаю, что это, по крайней мере, стоит платиновый слиток согласимся хорошо спуститесь в зону погрузки и поговорите с нашим кассиром моебусом он завершит сделку так спускаюсь А насколько я помню тот кассир там в самом низу так вместе установки есть другой обед это я походу попытался дрон установить так, зона спуска. А там, по-моему, было немножко э больше всяких вот этих э трапиков, по которым можно было ходить. Опять провалился. Да, с текстурками что-то здесь не особо проработано. Так, мясные консервы, давайте купим. Хорошо. Можно будет что-то и покушать. Так, с голодом уже попроще. Так, спускаемся еще ниже. Эх, не пугайте вы меня так. Хорошо, опять сохраняемся. Вот и тот, кто нам нужен А, наконец-то Кто-то может этим воспользоваться Надеюсь, ты сможешь извлечь Из этого выгоду из... Извлечь из этого выгоду Незнакомец Хорошо Мы получили, значит Формулу пива Да, вот, рутбир формула И давайте будем уже возвращаться К самим полярисам так, насколько я помню, здесь была оборвана шахта лифта. Там сложновато было вылезти. Давайте посмотрим, как ли она сейчас. Так, что-то бежать у меня спринтом не особо получается. Да, вот посередине. Здесь нужно подлететь немножко. Ну все, тогда уже встречаемся на пивоварне. Вот, опять за мной ввязался этот дрон. Так, будем уже притормаживать. Опять нужно будет спрятать где-то корабль, чтобы его при атаке не разбили, потому что в прошлый раз меня атаковали здесь дроны. Да и не только дроны, здесь довольно много всяких Врагов было А ну, давайте сюда спрячемся Хорошо Это мы все отключаем Так, летим, летим Ой Кажется я ногу сломал А бинтов-то у меня что, нету с собой? Блин, а бинтов-то нету. И внутри, я думаю, тоже ни у кого бинтов не будет. Так, кровотечения хотя бы нету. А, вот есть медицинская станция. Но она переломы-то не лечит. Так, а здесь что-то будет интересное? Так. О, дробовик К2. Заберу. Хорошая вещь. Аварийный поек тоже заберу. Пулемет. Также заберу. Так, станция управления другая фракция. Ладно. Это мне не нужно все. Так, а с радиацией что у меня? Давайте помоемся. И сейчас отдадим рецепт. Так, выход у нас тут. Интересно, что будет, если я ногу так и не вылечу? Скорее всего, либо нога срастется, либо станет еще хуже. Хм. Золотые монеты. Так, невольно начали разговор, ну да ладно. С возвращением, мой друг, были ли у вас какие-нибудь успехи? Э -э, вернуть рецепт. Потрясающе. Пожалуйста, отправляйтесь в главное здание винокурания посоветуйтесь с моим коллегой, пивоваром Урфком. Он инициирует процесс заваривания. Так что то оно там про орала. Так, кушать я уже не хочу, но еду я все равно заберу. Это у нас таблетка пищеварения, несварения. Хм, тушеный динозавр по-королевски. Жареные овощи. Также заберем. Так, а где у нас там... Ульф... Урф Где-то с другой стороны. Так, выход у нас, скорее всего, тут. Да, оно находится, этот урф на, на другой стороне пивоварни. А вот и он. Э, знаете что, давайте пока сохранимся. Буду почаще сохраняться. Э, скорее всего, так будет безопасней. Вы опоздали. Как бы то ни было, Тиран, целая вселенная вкуса в опасности. Теперь надо спешить. Это... Не беспокойся, Тиран. Несмотря на вашу сомнительную задержку, я смогу уложиться в график. В офисе с другой стороны здания расположена зона отдыха. Итак, спасибо за понимание, но пожалуйста, больше не стойте на моем пути этот мужик дерзкий. Да, второй раз ногу уже поломать не получится. А почему он упал-то? Так, вот какой-то у нас... Э... Вистанция, пищевая... Ядовитая, храдко, кожный паразит. А хм. может здесь я смогу и... Вылечить ногу? Открытая рана. Сепсис. Так, что тут еще есть за машины? Хм. Похоже, это все. И скорее всего, я просто, попросту даже не смогу использовать э, те машины. Так, возвращаемся в офис. Так, скорее всего, при разговоре с NPC мне нужно будет э, отключать. Джетпак. Вы ведь ожидаете, что хоть немного освежитесь в ликеро-водочном заводе, не, не так ли? Говорит пивовар Жаворонок. Боевые станции нас саботировали, саботаж. Оборона и турели отключены, и мы отслеживаем сигналы противника, идущие со всех сторон. Всем, у кого есть оружие, защищайте станцию, пока мы не вернемся к сети. Защищайте рецепт любой ценой. Да кому ваш рецепт нужен-то? Закрыть и загрузить. Пивов... Пивоварение корневого пива в Андромеде кажется довольно сложным процессом. Так. В прошлый раз я залетал где-то под крышу, чтобы меня дроны не доставали. Я оттуда уже убивал всех. Скорее всего и сейчас я это же сделаю. Так, снайперскую винтовку я вынесу сюда. Патроны на нее у меня были. Так, посмотрим где у нас там есть враги. Они были здесь повсюду. Ладно, давайте сохранимся мы вот здесь под крышей, чтобы можно было себе спокойно потом загрузиться. Ну? Где противник? 10 врагов нужно убить. 10 трупов. Что-то не видно вообще никого. Ну? Вообще ничего не понятно. Я уже облетал всю станцию. Враговья здесь вообще никаких не нашел. Интересно даже почему. Может это баг уже новый какой-то появился. Либо уже опять сюжеты с новыми патчами как-то изменили. Кто знает как исправить эту вещь. Кроме того, чтобы просто переступить эту главу и пойти дальше. Напишите в комментариях. Может быть я что-то тут не то сделал.